Новость номер раз. Школа спортивного ножевого боя Райт заработал официальный сайт. Адрес васорда.ком Ищите, заходите, поможете с оптимизацией. Собственно, это не просто сайт-визитка. Это полная база знаний, поскольку делал сам. Ну, естественно, собирал в конструкторе, но тем не менее. Сколько труда сюда было сука, вложено. Один раздел сайта «Заточи мозг», чего стоит. Там сейчас 4 статьи, естественно, буду постепенно наполнять. Там я собрал... Все, что знал по ножевым законам и изложил в письменном виде. Заходите, пользуйтесь. Я думаю, даже старикам и корифеям ножевые темы не лишним будет освежить знания. И тем более, когда оно все собрано в одном месте, это же хорошо. Пользуйтесь на здоровье. Новость номер два. У школы скоро сменится логотип. Я его затизерил уже на вещах с характером, но там не все меня знают как спортсмена и тренера, больше воспринимают как блогера. Поэтому тизер мало кто вообще обратил внимание. Ну, собственно, чтобы добру не пропадать, а предпремьеру очень хочется устроить, давайте сделаем ее прямо сейчас. Да, знаю, логотип охуенный, сколько труда в него вложено, не представляете. Премьера для тех, кто не в курсе, во ВКонтакте, там сайт буду переделать после 8-9 декабря, то есть после Tribal Феста. А на эту тему у нас третья новость. Кто помнит, как в прошлом году прошел Найффест... Вот вам мероприятие, в которое это вылилось Knife Fest No2 или Tribal Fest. Почему так все переименовали, кто там организатор, это мы с Алексеем обязательно обговорим в формате интервью. И я покажу вам это и на основном канале и на вещах с характером. Пока запомните, что 8-9 числа пройдет Knife Fest номер 2. Пройдет он в Питере, и там я буду не только как блогер в составе съемочной группы, но и у школы ножевого боя рать будет. Площадка 5 на 5 где каждый желающий сможет прикоснуться к прекрасному, попробовать себя в ножевом бою, реализовать все свои фантазии на тему, как надо бить ножом, как надо убивать ножом. Особенно мне понравилось по отзывам после нашего крайнего ролика про нож versus электрошокер. Огромное количество критики вылилось, ребята, за отдельную плату. Не вопрос. Я возьму электрошокер. Вы возьмете нож и покажете, как надо было действовать. Какой-то слабенький шокер, как его нужно перетерпеть. И все остальные фантазии, пожалуйста, берите и реализовывайте. На Itrable Fest мы будем в открытом доступе. Найдете. Я держу пари, мы там будем очень даже заметны. Ну и, собственно, основное, зачем мы сегодня собрались. Те ножи, с которыми я готов проститься ради финансового благополучия. Не переживайте, у меня как бы глобально все хорошо, но деньги нужны лишними не будут. А поскольку часть ножей в коллекции оставалась как инвестиция на условный черный день, собственно, с легкостью прощаюсь и давайте попунктно с чем конкретно. Да, для протокола никаких резервов, браться. Если вы купаете, то за полную стоимость. Плюс доставка с вас, поэтому к озвученной цене накидывайте там... 300-400 рублей, сколько сейчас стоит отправить маленькую посылку по почте России. Честно, я давно этим не пользовался, не знаю. Все заявки, братцы, только в личку во ВКонтакте, никаких комментариев на Ютубе, в смысле, вы там обсуждаете на здоровье, только все заявки принимаются в личку во ВКонтакте. Там же можно будет хоть как-то мне сориентироваться и составить очередность, кто там что успел, взял или не успел. Итак, первый... Касумиса Кикат Сталь на клинке D2, моделька называется Торн. Предпродажную подготовку еще не делал, но он и так сам по себе острючий. 4000 рублей, и этот красавец, джентльменчик ваш. А, По-моему, Dagger Defense. В описании точно будет точное название модели, я, если честно, даже не вспомню. N690 на клинке ни разу не пользовался, модель достаточно специфичная. Я хрен знает, кому она нужна, меня применение не нашла, поэтому 1000 рублей и он ваш. Еще один дагер, первая самая модель Урбана, та самая, которая косячная во все, по всем фронтам, но тем не менее, как говорится, для истории 1000 рублей и он ваш. Честно, не вспомню, какая там сталь. Так, с предложениями для студентов вроде все, а нет нет. Есть еще недорогой относительно Essia Vispa. Личный подарок от Майкла Пырина, собственно, автора этого ножа. Версия в карбоне. Сталь на клинике D2. Пройдена предпродажная подготовка. Заточен в джедайский меч. Перебран. Собственно, все там вылизано, смазано. Ну Во что можно оценить? Я думаю, 4000 рублей вполне адекватная цена за такое изделия для души блюры версия из сэндвика заточен не перебирал потому что он новый несколько раз носился на кармане и собственно не успел от этого сильно как пострадать поэтому ограничился только заточкой версия соответственно из сэндвика сейчас в среднем они идут по 6 7 рублей давайте браться 5000 рублей черный блюр с на клинке ваш если у вас есть 7000 рублей, пожалуйста, забирайте блюра из S30V. Это тот самый нож, который на прошлом knife Fest победил на канате. Если нужен чемпион всей Руси по резу силовому каната, забираем 7000 рублей. Крайний блюр, вы можете удивиться, но и с этим ножом я с легкой душой прощаюсь. Это версия кастомизированная мастером тана джентльменская строчка на клинке кожа ската авторский темляк заточка моя ну собственно если если это работает я предпочитаю как бы не лезть и не пытаться это починить поэтому извините я сосистом ножи не разбираю максимум могу продуть но на этом сервисное обслуживание я считаю законченным 10 тысяч рублей и самый Известный кастомизированный нож Сия Руси будет ваш. А, вру. Это не, не самый известный. Ну да ладно, идем дальше по ценовой категории. Без, который Берсерк, бывший производства русский Булат. Тот самый, которых мы 10 штук по России распределили. Когда этим заморачивались с Тимуром. Собственно, это та версия, которую я себе оставлял с вот этой авторской выщербленной на покрытии. Заточку еще от Тимура Шарипа. То есть он острый, как просто, не знаю, световой меч. Ножи всего было 10 штук. Да, и больше нет, гарантирую, не будет. Поэтому последний нож у меня лично забрать. и... Прикоснуться к прекрасному, 10 тысяч рублей, братцы, и он ваш. Так, что еще тут из знакового? Джокер от мистера Аким Дима Альфа Найс. Сегодня сделал мажу сервисное обслуживание, поэтому просто посмотрев на него, можно порезаться. Выиграл я его, соответственно, на Knife Fest. Мне его вручили за волю к победе, естественно. В страшном сне не могло присниться никому, что люр вообще может там хоть как-то составить конкуренцию. Однако же на второе место чудом загрызлись и водрузились. Собственно, а за Олик к победе отдали еще приз за первое место. Цена вопроса этого ножа, по-моему, тысяч 12, братцы. Давайте, вот 9000 рублей, не эта красота ваша. Долго не думайте, потому что желающих чувствую будет до хрена. Спайдерка Цивилиан, оригинал, тот самый, который служил мне верой и правдой много лет. И вы не поверите, я теперь знаю, что такое заточить серрейтер, и знаю, что такое заточить Циву. Это просто пиздец. Сколько я сегодня на это нерву потратил. Времени не так много, а нервы, это, конечно, пиздец. Если кому нужен самый узнаваемый нож, наверное, после Рикона Тата Эвер, блин... Рекомендую забрать и долго не думать. Сейчас он... Я не мониторил цены, но я так предполагаю 1017-19. В зависимости от наглости продавца Цива должна стоить. Я отдам за 12. Возьми меня. Возьми меня. Цива предпоследнее предложение. И Хендехох. Официальное название, по-моему, Хеклер Кох ЛФК 14420. Как-то так. Бывший бенчмент ныне ЛФК. Ой, Хеклеркух. -ко. Короче, этот нож уникальный. Многослойное отравление. Мотив ⁇ Восток ⁇,⁇ Запад ⁇ Это, соответственно, ⁇ Запад ⁇ Оп. Восток. Запад, восток. И травленная. Клипса занимались этим э, ребята из World Life Laboratory. Конкретно Николай Ежелев конкретно за этот нож отвечает за работу. Его мне не стыдно, поскольку этот нож уникальный. Такого точно нет даже у Майкла Джексона, только у меня. Поэтому за него я меньше 15 просто не возьму. Итак, вот такие вот. Ножи, браться в описании полный перечень со с характеристиками и кто уже ушел, там будет пометка. Поэтому прежде чем долбиться в личку, продай мне вот то-то, то-то, то-то и все разом беру. Если кто разом возьмет, то вообще будет красиво. А если не заглянули в описание, где однозначно будет керш кастомизированный продан большими буквами, Хеклеркох продан, вот, пожалуйста, поймите правильно, сколько народу сейчас мне в личку во ВКонтакте Это просто трендец. Ознакомьтесь сначала с перечнем, кто уже продан, и потом жду вас в личку. Да, про пересыл я должен был сказать. Если не сказал, обязательно уточняю. Пересыл за ваш счет, ибо нефиг. Рублей 300 накидывайте сверху к своей цене покупки. Счастливо, хороших вам и острых ножей.